И всем привет, с вами, как всегда, Маша. Сегодня нам добавили новых уэльских пони типа Б. Когда я зашла в игру, обновление уже загрузилось. Видите, там на карте показано, то, что новых лошадей добавили. Но новостей на сайте ССО еще нет, поэтому я конкретно не могу сказать, что там написано. И даже вот этой штучки нет. А я уже зашла в игру, еще даже... Э, так, у меня это 8, а по этому времени... Да, еще даже 12 часов нет. Сейчас посмотрим, они их вообще добавили или нет, или карта врет, а сейчас там что-то, перегрузка какая-то будет. Нет, они их добавили. И стоят они 800 иска, нужен седьмой уровень. Все правильно, сказала Уэльский пони тип Б, ничего не поменяли. Милые Уэльские пони появились у Эльси много тысяч лет назад. Тыры-пыры, читайте, если вам это надо. Вот, скорость, как всегда, никакая дополнительная не пробавляется, обычная подкова. Зачем я это говорю? Я понятия не имею. Добавили нам, наверное, 6 мастей и одна Форт Пинти. Но я не уверена. Старые пони до сих пор, скорее всего, продаются там. Сейчас мы проверим. Проверим. Да, они здесь. Кстати, их 7. Прошу заметить, старых пони. Польских. Валийских, ладно А тут шестой Ну, давайте начали эти масти посмотрим Вороной, Чалый Рыжий, Гнедой И соловый. И серенький у нас, думаю, Форт Пинте. Надеюсь, что он вообще в игре есть Ранее. А, да Там, возможно, еще седьмая масть приложения Я что-то точно не могу вспомнить но в приложение еще точно ничего не добавили, поэтому этим Ford проверять чистую масть. Так, пока я все это снимала, я думала, может быть, они все-таки опубликовали новость на своем сайте или где-нибудь еще. Нет, не опубликовали, поэтому я не знаю, я успею, пока снимаю видео, узнать, как называется их специальное движение. Потому что я вижу, это левады, но они могли назвать в игре по-другому. А в самой горе они эти специальные движения обычно не пишут, но если в этот раз напишут, то будет хорошо, потому что новости они выкладывают позже, к сожалению. Поэтому если мы в этом видео об этом так и не узнаем, вы узнаете это без моего видео. Зеленые глазки у нее. Ну эту пони я куплю позже, а сегодня я куплю не серенькую, а соловую. Я забыла сказать, что я до сих пор полею. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но это будет продолжаться. Ну, я думаю, что это не затянется больше, чем на неделю, и завтра-послезавтра у меня не будет болеть горло, нос. Хотя, кто его знает. Будем покупать соловую пони, как я и сказала. Назовем. Я вначале хотела назвать... Мне только не нравится этот цвет глаз, но я масть хочу такую, хочу. Хотела назвать золотое яблоко, хотела назвать еще на английском как-нибудь, или тоже на английском золотое яблоко Gold Apple, но в итоге сошла на русском языке и хочу придумать что-то новое. Если не придумаю, называю золотое яблоко. Яблоко нет, что делать? Яблока нет! яблоко нет! Гендарная no oh, <coughs> кобылица, но это пони. Не знаю даже. Может быть. Янтарная. Янтарная крошка. Это идеально. Прекрасно. Янтарная крошка, янтарная крошка. Вы меня спросите. Почему, типа, я еще более подробно не показала сейчас с масти, там, не знаю, приблизила как-то еще жестко. Ребят, я снимала уже спойлер. Ссылка на него будет в описании, там. Все лучше видно, если вам интересно, чем в игре. Вот жалко, разработчики не сделали такую кнопку. Типа клик и пробуешь лошадку. Не понравилось, не покупаешь. А тут пока не купишь, сам не поездишь. Знаете, в чем плюс что искать лошадь по имени? Я назвала ее последней буквой алфавита русского. Стоп, а где она? Алло, где моя лошадь? Это же последняя буква алфавита она должна была быть в конце. А почему она здесь? Последняя буква алфавита же. Че за вред, Старстейбл? Я не понимаю, че за вред. Я еще это не записывала. Я хотела проверить: типа, кто из лошадей голый, типа без амуниции. Тыку на и проверяю, типа, точно. С амуницией или нет? Я так и думаю, блин, на него, на него же нельзя надевать амуницию. Но все равно, на всякий случай проверю. На всякий случай проверю. Ах, я бы назвала такое как, но на ютубе такое слово говорить нельзя. А янтарная окрошка, янтарная окрошка? О... Окрошка? Окрошка? Не важно. Поехали смотреть лучше. Забудьте, что я... Вообще несу, это вообще как обычно абсолютный бред. Так, вот у нас вольский пони стоит. Наша окрошка меня сейчас уже вынесет. Идет шагом. Идет рысью. Ура, она там не поломана, ее ноги не вертятся вокруг, не знаю, 360 градусов за борт. Они не не знаю. Не наломаны, там перпендикулярно ее телу. это вообще как? Я тоже не знаю, там в небо куда-то смотрят. Не знаю, провалены в землю. Жестко. Я промолчу. Есть лошади в ССО, которые реально почти так и поломаны. Не, классно понял. Мне вообще очень классно. Очень нравится. Любым. Он даже не знаю, что, что сказать плохое. Не знаю. Не знаю, не могу придумать. Остановка. Я, как бы, обычно, я не говорю плохое, но я не знаю, что такого прям криминального сейчас сказать. Меня все устраивает. Мне даже не нравятся арабские чистокровные, так вы понимаете. У меня арабские чистокровные. Ну, из новых третьего поколения куплены только эксклюзивные на день открытых дверей и магические. А вот которые вот эти основные, ни одного не куплены. Хотя у меня старкоинс есть, но для меня это как реальные деньги, точнее это и есть реальные деньги, поэтому я решила не тратить. Вот. Может быть, в будущем куплю, но пока я на другое оставила эти деньги. Дальше смотрим прыжок. Что-то заговорилось. Классно, классно, классно. Uh -huh, как круто. Ну, масти бы, конечно, были какие-нибудь поярче, то они, знаете, такие сероватые все. Знаете, игра такая мультяшная, яркая, да. И они добавляют масти такие сероватого оттенка, так скажем. Я не в буквальном смысле. Или наоборот буквально. Что-то у меня сейчас мозг запутался в значение слова «буквальный». Я надеюсь, что вы это забыли, не слышали, да? Представьте, что вы это не слышите. Я тоже не слышала. Смотрим прически. Моя крошка. Крошка, крошка. Моя крошка. Как, как круто смотрится челка. О, господи. Посмотрите. О, какая она крутая. Смотрим, как хвост меняется. В принципе, он что-то не меняется. Поленились. Поленились, но зато все равно пони классный. Так не крути. Слышала? Да, слышала, как они крутит. Ты классно, я. Давай смотреть на себя уздечки. Еще такая какая-то новая штучка. Да, еще новые недоустки. Такие как из-под рабов. Ты это можно надеть. Только давайте хоть с почты-то соберем. Окей, на что я покупать на знаете, я коплю один миллион шиллингов Юрбика, и что-то я не захожу вокруг каждый день, чтобы их накопить. А вот гонки я реально не бегаю специально. Я, пару раз прокачала лошадь, потом хоп, и проходит такое. Ребята, вы что вообще в гонки ездите? То, что мне вот такое проходит? Я же просто лошадь качаю. <с fashion> я, я не слежу за шиллингами чуть тихо-тихо. Что-то я это разогналась. воздечка воздечка это или это это или это это лето или, или вот это это это а, что выбрать Я люблю больше металлику простите меня ну, в принципе нам больше ничего не должны были добавить новостей до сих пор у них нет на сайте не могу ошибаться это еще не все. Мы забыли про самое важное, что я говорила, не знаю, как называется, но я вижу в этом Леваду, как я говорила, когда снимала спойлер. Почему это не, они не пишут в игре, почему я так рано начала записывать видео, и я не могу увидеть, что они напишут в новостях. В новостях они же напишут, как называется движение. Не будет же такого, что они додумаются это не написать. Кто знает этих разработчиков? Я, я их не знаю. О, специальное движение. Давайте пока назовем Левада. Все равно буду называть Левада, потому что реально это Левада. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Я буду очень рада. А если вы подпишетесь на мой канал, то я вообще... Я вас обожать буду. Всем огромное спасибо за просмотр. И... Пока-пока. Люблю вас.